Thank you. Мужики, здорово, Hellstore давно его не было, 343 тысячи долларов на балансе, все по классике. Напомню, что ссылочка на хеллстор в прикрепе, там же промик Кстати, по халяве здесь вообще все кайф, потому как каждому новому пользователю за регистрацию целых 2 доллара Плюс промик, короче, вообще шикарно Промик, кстати, тоже на фри баланс Вкратце, что мы сегодня будем творить Именно от слова творение, а не от другого, как вы подумали Творчество, о, дурак я На хеллсторе вышел крэш Соответственно, в прошлом ролике мы просто посмотрели, как оно работает. Сегодня я хочу половить здесь э, прям дикие иксы, дичайшие, но единственное, я не помню, сколько тут максимальная ставка. Поэтому закупим скинов по 347, допустим, долларов. Единственное, ну вот реально, не помню, сколько тут максималка. А, закупили за и, собственно, давай попробуем поставить. По-моему, до 400 долларов ставка здесь, возможно, я. Просто сейчас так на проверку. Сколько здесь... А, с, окей. 343 поставили. Хорошо. А, и нужно сразу сделать X. Сегодня мы будем ловить 30, 50... 60 100. Ну короче, до 100. Начиная с 30, 300 на 30 умножите. Ну и поймете, что это будет дофига. А, собственно, с 30-ки мы начинаем. Сразу вторая закалка у нас полетела, автовывод на 30. Главное, чтобы у меня не сжалось где-то на 20. Но нет, сегодня начинаем с 30x. Надеюсь, получится хотя бы 30-ку поймать. Эксперимент прям очень тяжелый, потому как, ну, здесь даже максималка была 15. То есть, тяжеловато. Два калаша. Слушай, 694 доллара. Подожди. А сколько все-таки максималка? Я вот не помню, или они вообще убрали ограничения? Если они его убрали, то это, это не шикарно, это офигенно. Стой, а допустим три калаша? Так, я забыл, сколько тут максимальная ставка. Три калаша на x30. А, тысяча долларов, ладно, понял, тысяча. Мне почему-то казалось 400, но это все меняет. Если мы тысячу а, баксов умножим на 30, это получится в скинах 30 тысяч долларов. Но в целом гуд, интересно и необычно, поэтому давай. Сейчас для начала пойдут у нас все калаши, по две штуки, по две штуки закалок. Да, у кого-то, собственно, ширп в инвентаре, а у человека огромное количество Кейс хандредов, нормально Уже пошли ножи 800 долларов 900 долларов, 1000 долларов Нормально, уже 2000 маячит, ну нет Но сегодня что-то как-то вообще не идет До этого у нас очень много роликов Наверное, каждый видос Мы что-то доподнимали Как оно будет сегодня, вообще загадка Потому как, ну, что-то не идет И что-то иксы, помните, вот иксы с прошлого ролика здесь были Тут и, по-моему, до 40 доходила, Ну, до 50 точно, даже Чуть ли не до 100, ну, 50-100% было. Вот, э, по поводу сотни вопрос. но ну, там были близко даже, помню 90 было. Сегодня же вообще печаль тоска, но будем надеяться. Тем более, реально, больших иксов высоких не было давно. Но, типа, 15 это так. Это так. Поднять и плюнуть и выбросить обратно там, где оно лежало. Кстати, еще много ножей с предыдущего ролика осталось, поэтому это тоже за сей. Слушай, я могу ошибаться, но, по-моему, максимальная ставка тут была ниже, чем сейчас. То есть, сейчас мы две закалки фигачим. До этого, по-моему, это где-то 400... 400 было, не 400 калашей, 400 валюты по-моему Ладно, мы едем дальше У нас следующая ставка пока только единицы Возможно, этот ролик будет фул сливной Но я не могу обещать, потому как Не могу заглядывать в будущее Но хотя бы тридцаточку сегодня словить И будет кайф Надеюсь, это все-таки будет не сливо. У нас уже x3 Но x3 это мало На x10 можно спокойно садиться в позу орла Ну как спокойно? У нас, эти драгон лор уже здесь был мы, мы на спокойном сидим Максималка, что тут будет, это вой Дальше все остальное упадет вот сюда а, сегодня максималка это... Вот. Так, а выше его еще... Вот стоп, вот сейчас уже в позорлам можно нас еще свободно садиться. Еще столько же это тридцатка. Я надеюсь будет. Хотя бы тридцаточку поймать. Че, не забираем? Ну как тебе такое? Ну как тебе такое? Ну сразу! Ну сразу! Просто... 20? 20к, пойдет, пойдет, нормально И причем она обломалась на 36 То есть мы прям вообще прогадали да, Вернее не прогадали с этой историей Давай мы выберем все и все-таки Сейчас я хочу закупить по 900, ну потому что что-то 600 это конечно прикольно Но такое себе, откровенно говоря, поэтому Давай ищем по косарю скины Так, где они? Цена Не по косарю, а по 900, чтобы точно прошла Но давай где-то на пороге прям будем стоять Таких скинов много, Во, 22 штуки это оно, друзья. Это то, что нам нужно. Все, поехали. Просто гуляем на в. все. 41. Нормально. Нормально. Нормально. Нормально. Ну, поехали. А, Чем мы ставим? Давай 50, как я и обещал. Но я в прошлом ролике сказал, сегодня будем ловить прям грязь. То из этого по итогу получится, вообще не знаю. Кстати, сейчас выложил... Так, отойдя от дела, шортс на YouTube, да, как это сейчас? Кстати, шортс офигенно на YouTube работают. Раньше смотрел TikTok. Сейчас перешел на YouTube Шортс. Офигенно работает подборка. Не знаю, как вам, мне прям зашло. Вообще пишите в комментариях, что думаете по поводу алгоритмов шорца. На YouTube алгоритмы работают хреново. На YouTube шорц вообще мне очень нравится, честно. Единственное, нельзя видео скачивать. В, в этом проблема. Ну и вот, залил туда шорц, короче, как я сделал девушку. Внимание, в шляпе и с сумкой. Кто не видел? Посмотрите, я первый раз подобную историю заливаю именно в таком формате. Нет, в формате не в формате шорца, в формате вот а, handmade. Если вам интересен гайд, на эту историю сниму. Ну, посмотри. История получилась прикольной. История, история, история. Вы меня уж извините за тавтологию, но а, не доучился я в институте немного, поэтому словарный запас мой скудин, однако. Ну, что поделаешь? Вы меня смотрите, значит. Значит, пойдет. Значит, нормально. Тем временем мы идем на сливы. Все хорошо, все по плану, я, я все просчитал, сейчас дальше, надеюсь, все-таки, если зайдет полтишок, это 50, ну, вы сами понимаете, чего, это 50 воев будет, мужики, ну, не 50, воев, конечно, это я перегнул, у нас уже десяточка, после 36-18 оно стопорнется где-то на 20, но мы с ä, большими болсами, поэтому ждем и надеемся, и верим, уже 25, так, тридцатка есть. Дело за малым. 20, пожалуйста. Если сегодня будет два захода, таких, пожалуйста, ну чуть-чуть. Давай, полти... Бля, не дожали. Но я сегодня не забираю. Я, знаешь, обычно, как у меня вот тут мышка дрожит. Но сегодня нет. Сегодня нет. Сегодня терпим... А, сегодня, собственно, верим и надеемся в еще полтишок. Тридцаточка зашло. Это хорошо. У меня были мысли, что этот ролик вообще будет без единого выигрыша. Но так, в принципе, пойдет. Симплы. Здравствуйте. Флипнайф. Тоже, салам алейкум. Ну... Блин, а вообще есть идея и предложение завершить этот ролик офигительным апгрейдом на весь баланс. Ну, это как, знаешь, это как кульминация будет. Наверное, мы в принципе так и сделаем. Кстати, очень крутая наклейка. Блин, этот чел мог вывести. Это DreamHack 2014 года. Она будет же дорожать. Зачем они ставят такие наклейки? Ну реально, ну типа сейчас она стоит 48 бачей, потом же будет CS 2. Вы же вот если я очень надеюсь, что Valve не прикроет лавочку, не закроет обмены, как это было в PUBG. Но это очень глупо, но мы же с тобой рассматриваем все варианты. если действительно так произойдет, это будет скам не года, это будет скам века. Надеюсь, конечно, что такого не будет, потому что на инвестициях в PUBG я потерял 70, 80 или даже 100 тысяч рублей. Ну, нормально, да, после закрытия трейда. Поэтому надеюсь, что с Counter-Strike такого не произойдет. И, и тем временем, возвращаясь к э, дискуссии ролика, мы ни разу еще не забрали 50. Это плачевно, нужно как-то это пробовать. Но, к сожалению, от нас здесь ничего не зависит. Ну и вот, и зачем они ставят такие наклейки, типа, если все останется, да, именно с трейдами, так же, как и сейчас, все будет работать, все будет прекрасно, я на это надеюсь, я в это верю, потому что я инвестирую в Counter-Strike, то это будет шикарно. И скины, ну, онлайн, естественно, подрастет. Это, наверное, это будет вторая волна. Я надеюсь, что мы вернем былую популярность моему каналу, друзья, вместе, конечно, с вами не без вашей помощи, куда же без этого. И вот эти скины, они так долбанут наверх! Особенно вот чел выиграл, не знаю, проиграл а, dreamhack наклейку, но он в любом случае ее отдал сайту, потому как даже при выигрыше скин заменился. Почему он ее не вывел, блин? Ну, реально, ты же понимаешь, да, CS2 выйдет и все старые наклейки, а особенно 2014 -го года, блин, DreamHack не так бустанутся. Да. Но это исключительно мое мнение, поэтому... Можете ко мне не прислушиваться, я уже старый И не шарю в этом, да, как многие пишут Не умеешь открывать кейс, это вообще рак, Это отдельная тема, ну ладно, у нас тем временем Че, у нас тем временем минус деньги, слушай Я все-таки предлагаю, мы сейчас сделаем 3 ставки X30 у нас уже сегодня есть И попробуем зайти в апгрейдер И там сделать просто лютейшую грязь Очень много роликов на хеллсторе было по моему каналу Че-то не то, да? Наоборот, очень много Роликов по хеллстору Было на моем канале, но Такого апгрейда, как я хочу сделать сегодня, еще не было. Весь баланс мы пробуем заапгрейдить. Получится, нет, не знаю, но надеюсь, конечно, что да. Еще буквально пару ставок, потому как много единичек, надеемся на заветный полтинничек. Тридцаточка плюс полтинник выигрыша сегодня, это будет шедеврально. Если же нет, апгрейдер, ну, апгрейдер, надеюсь, поможет. Так, 4 очередных секунды, банк 1100, ой, здесь ориончик, блин, ориончик тоже, вот в ориончик я бы инвестировал с удовольствием. Почему они такие скины отдают? Это недальновидно. Ну а может, ребятам это и не надо. Синяя трещина, в том числе. Это же синяя ТА, да, конечно. Блин, не знаю. Спокойствие. Я почему-то вот из тех людей, <laughs> если такие существуют, которые думают, что типа чуть ли не каждый кейс взлетит. Но такие культовые, объективно, как Орион, там 14 -го года дремхаковская наклейка, но ну, они же взлетят. Ну что, я не прав. Вот эта капсула взлетит. КС 20, она еще приурочена к такому событию, блин. А ладно. По моему мнению, вообще все, все скины и все наклейки, и кейсы, контейнера взлетят. Че, давай-ка мы хоть одну все-таки заберем. Это что-то как-то не идет. Хотя бы хоть рот. А, смотри, что мы делаем сейчас. Ну, 30 на сегодня есть. И я предлагаю сейчас сделать грязь, как, которую еще мой канал не видел. Мы сейчас выбираем абсолютно все здесь скины. Напомню, у нас 346 тысяч. И нам нужно выбрать все абсолютно скины Counter-Strike с этого шопа, да, чтобы было хотя бы 600-550. Примерно. Давай-ка, Егор, сейчас эту всю историю ускорит в миллион раз для вас пройдет секунда или даже миллисекунда а для меня ну наверное минут это 7 все поехали ускорение Так, друзья, я выбрал, на секундочку, 334, блин, скина. Это не 600 циферок, но... но это было реально очень долго. Типа, для вас секунда, я устал то все выделять, плюс тут 300 скинов. И мы это делаем баликом. Нам нужно купить какой-то скин! Если сейчас вот это все дело... Отменится, у меня сгорит, скажу честно Так, ну допустим, глоб Я надеюсь, что это останется А, да, осталось, все, отлично Все, все, все, я уж так начал переживать Так, мы ставим 63% И при успешном апгрейде Получим, ну, просто огромное количество скинов Все Изи пизи, лимон сквизи, салам алейкум, Мужики, это... Посмотрим Поехали, с дорогого вой Ну, 7 тысяч Статрек Керамбит Фейд Фэн Прям завода Минимально поношенная медуза 4200 Такие перчи Живая изгородь, по-моему, если не ошибаюсь Лор, история, штык-нож Минимально поношенный Катавица 14 лотос Я не буду читать, у меня тут один драгон лор, да, из, из, из прямо культового а, Две медузы Вой Один принц а, Два Фейда, Ой, один фейд, два, два принца Два огненных змеи уже получается Потому как дальше 100% будут Три медузы а, Наклейка король вулканчики, огромное количество вулканов. Я пролистаю, вы на это все просто. Ну, посмотрите, да что я все это буду перечислять? Тут огромное количество ударов молнии и в общей сложности. Ну, это вот так, 389 плюс, плюс сколько? Ну, слушай, небольшой, да? Ну, это это 400 с лишним тысяч. Ну, типа, ну, кайф. Ну, кайф, да? Естественно, я, к сожалению, не смогу нажать на кнопочку загрузить это все в Steam инвентарь, к сожалению. Но вы все это понимаете, я и не скрываю. Ну, потому как у нас сейчас Ролики в counter 100 тысяч тратим, в на КБшке там 50 тысяч открытия стоит, поэтому, ну, такие ролики нужны. Мужики, всем огромное спасибо за просмотр, это HellStore, самый дорогой профиль на этом сайте, 87-й айдишник, на секундочку. Представьте, насколько я олд на этом HellStore, реально, прикинь, 87-й айдишник, вот, вот это да, вот это Короче, всем спасибо. С вами был Человек. До новых встреч. Увидимся на этом же канале. Ну, не в это же время, скорее всего, но на этом канале точно. Пока, до новых встреч. Надеюсь, вам было интересно.